В этом видео мы разберем тему, может ли работающий человек признать себя банкротом и списать с себя долги. Всем привет, меня зовут Сергей Кудинцов, являюсь руководителем компании Долг Списан и эксперт по банкротству. Мы занимаемся помощью граждан, которые хотят списать с себя долги полностью или частично в рамках федерального закона о нестоятельности банкротства номер 127. Если вам тяжело внести очередной платеж по кредиту, приглашаю тебя на бесплатный разбор твоего дела, регистрируйся по ссылке в описании. Давайте разберем тему, что делать, если ты работаешь и можно ли списать себя долги. Ответ на самом деле простой и однозначный – да. Почему так? Потому что закон позволяет это сделать. У нас есть уже пол клиентов, и это не один десяток, уже даже перевалил несколько сотен. Почему это работает? Потому что в законе предусмотрены механизмы регулирования и списания задолженности. Работаете, вы не работаете, на самом деле это не важно. Разберем на примере. На примере о том, что у вас есть доход, допустим, 50 тысяч рублей, и есть долговые обязательства, ну, 500 тысяч, допустим. Соответственно, у вас будет положен прожиточный минимум на себя, прожиточный минимум на ребенка. Если у вас несколько детей, то на каждого из них. В результате, соответственно, получается такая система, в которой что у тебя есть доход, у тебя есть твой прожиточный минимум, у тебя есть долговые обязательства. И в рамках процедуры банкротства, которая длится 6 месяцев, вам будет положен прожиточный минимум. Соответственно, 6 месяцев вы получаете прожиточный минимум, а остальные деньги ставятся в конкурсную массу. Конкурсная масса – это те деньги, которые идут кредиторам. Вот почему можно долги списать частично? Потому что часть денег – это уйдет из вашей зарплаты. Остальная сумма будет списана. И в законе четко прописано о том, что при завершении процедуры реализации имущества, если у человека нет признаков преднамеренного банкротства, признаков эффективного банкротства и не было выявлено недобросовестного поведения, то результат будет один гарантированное списание долгов. Поэтому, если вдруг у вас есть официальная работа, и вы переживаете, что вдруг с вас долги не спишут, или как это все работает, то приглашаю вас на бесплатную консультацию, в которой мы разберем ваш случай, и, и дадим гарантию, что долги будут списаны. Если тебе актуальна тема списания долгов, поддержи это видео лайком, не забудь подписаться на мой канал, здесь много полезного юридического контента. На ну, с вами был Сергей Кузнецов. Будьте финансово здоровы, знайте свои права, и до встречи в следующих видео. Прямо сейчас можете перейти и посмотреть.